Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Крастар. Сегодня мы посещаем двухкомнатную, двухуровневую трехкомнатную квартиру. Пойдемте посмотрим квартиру. Так, входим вот она на дверь. Подъезд. Дверь достаточно плотная, металлическая. Сразу входим. Здесь 5 квадратных метров прихожая. Лестница на второй этаж. Здесь на первом этаже туалет, можно под лестницей там открыть пространство, будет еще и кладовая. С этой стороны находится 12 квадратных метров кухня, вытяжка, Стоять холодно-горячей воды, канализационная труба. Вот С кухни идет балкончик, балкончик 5,5 квадратных метров. По-хорошему можно его оставить как есть, можно вот эту стену убрать, она несущая, так как это монолитное перекрытие. И будет тогда увеличиться эта кухня, будет порядка 17 квадратных метров. Здесь 8,5 квадратных метров, практически 9 спальня с окном, разводка электросети. Пойдемте на второй этаж. Лестница небольшая, но в принципе довольно-таки удобная. Монолитная. На втором этаже еще один вход. Здесь можно также зайти с подъезда. Прямо у нас здесь ванная. Стояк холодно-горячей воды. Вот оно. И две спальни по 9 с лишним квадратных метров одна спальня такая просторная с двумя окнами здесь девять с половиной квадратных метров вторая спальня еще чуть-чуть побольше ну с таким вот закутком куда превосходом станет кровать вот. и вот такое панорамное окно и терраса 8 квадратных метров здесь. Можно убрать эту стойку, сделать полностью застекленную, либо оставить как есть. Таким вот она выглядит образом.